Всем привет, дорогие друзья! Биржа и Ubit запустила второй airdrop по монете Free Dollars. Первый был UDollars токен Yoda. На старте торгов мы тогда неплохо заработали, без вложений. Скорее всего, этот airdrop будет проходить, как и прошлый. Сначала раздача, потом вывод монет из Telegram-бота на сайт. Дальше. Получаем процент из инвест бокса, запускают торги. Продаем токен. Получаем прибыль. Итак. Сразу к делу. Чтобы получить монету, у кого нет аккаунта, проходим регистрацию. У кого есть аккаунт, переходим по ссылке в описании. Вас перекидывает на вот эту страницу. Заходим в Telegram. Жмем получить 1700 фри долларс. Подписываемся на 2 телеграмм, переходим на эту страницу, сейчас обновится. Здесь вам дают код, копируем, возвращаемся к боту, вводим код боту, получаем токены на баланс. Кто хочет получить больше монет. Переходим получить 800 фри долларов за друга. Берем реферальный ссылку, приглашаем друзей. При желании можете взять это видео, загрузить на свой канал и разместить свою реферальную ссылку. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления при выходе моих новых видео. Снимаю я. Ежедневно, по несколько раз в день, будьте в курсе. Всем пока!